Сейчас. Минута в минуту. Радио Болтком. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи член комиссии СЕИМА по народному хозяйству, депутат парламента Ива Заринча. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. утро. Да, но вчера были горячие дебаты. Два внеочередных заседания парламента. И три. Оба три. Там... Три. Три, да, я извиняюсь, да, даже да. три. Но я почему говорю о двух, потому что... Ну, два таких были ключевых. Это внешнеполитические дебаты ежегодные, которые обычно в конце января проходят в парламенте. И второй вопрос, это, конечно, вот этот законопроект, который можно так обозначить простым языком, о помощи государства вот, жителям в решении проблем с коммунальными счетами. Естественно, закон называется весьма сложный и по-другому, но суть-то понятна. Вот, может быть, начнем, наверное, вот со второго вопроса. Это тема энергетики и тарифов вам очень близка. Ведь когда-то вы работали в регуляторе давно, но тем не менее, вы в теме, что называется. Да? Вот... С одной стороны, правительство очень долго медлило. Мы знаем, что цены или тарифы пошли наверх еще в октябре. Ну, наконец, какая-то программа поддержки принята. Там она из двух пакетов состоит. О втором пакете, среднесрочном, так он называется, чуточку попозже. Вот об этом первом пакете, сразу предваряя вот ваш комментарий, скажу, что... Не знаю, удалось посмотреть передачу Домбурса, где выступал бывший премьер Годман, где сказал, что правительство ошиблось, оно разбрасывало деньги... В прошлом году, мы помним, в марте, когда были большие пособия пенсионерам одноразовые, на каждого ребенка по 500 евро, пенсионерам по 200 евро. А вот сейчас, когда действительно вот эти счета за коммунальные вообще вызывают у людей шок, правительство готово только выделить пенсионерам там по 20 евро, ну, вакцинированным по 40 получается, и вот по 50 евро на ребенка, ну, это очень мало и вряд ли покрывает вот эту, ту инфляцию, которая у нас сейчас бушует. Ну, вот ваш комментарий. Ну, если мы если комментировать действия этого правительства, то оно действует как кролик, который, когда видит опасность, он замирает, ничего не делает и и сидит и думает, а вось, как говорится, рассосется, может пройдет мимо это все. Да. И если это не проходит мимо, когда он уже видит, что все, ну все там уже это нагрянуло так, ну это все нагрянуло, то Просто дает деру. Вот что-то что да, что начинает делать, и часто обычно это не совсем адекватные действия. Да. Если мы говорим про, про, про, вот, про эти решения по, по поддержке, то то, что ты упомянул, это одна часть. Но на самом деле эта поддержка более широкая, и как будто мне кажется, что где-то правительство уже ушло в, в другую крайность. Угу. То есть э, и речь идет еще о том, что будет компенсироваться полностью о, это, тарифы э, сети. Включая есть, ОИК. У, услуги, да, их будут компенсироваться, э, полностью будут компенсироваться на этот промежуток до апреля э, сетевой тариф, и ОИК будет полностью компенсироваться. И плюс обозначено, что в тех э, там, где, да, подраж... угу подражение газа будет выше определенной суммы, там, скажем, вот если теплоэнергия, за теплоэнергию надо платить выше 68 евро за мегаватт час, то это тоже будет компенсироваться, вот это повышение выше 68. То есть в чем другая крайность? Потому что ну, есть люди, которым в основном в большой части общества надо помочь, но есть те, которые живут очень хорошо, очень богаты. Да? которые имеют свои бассейны там, и так далее. Да? Но, возможно, что не было бы правильно, что и им полностью это все компенсируется сейчас. Да? То есть здесь можно было, имея в виду то, что у нас уже э, сделаны специальные IT-системы, в которые вложены миллионы, чтобы мы точно, э, целенаправленно могли бы определить э, и дать эту помощь конкретным людям. Сейчас это веером от себя сделано, да, и ее получат и те, которым это не надо, и не получат очень много, намного больше тех, которым надо, да. Правильнее было бы эти распределять эти деньги действительно тем, которым это нужно. Но ну, в основном, это действительно там 90% общества, которым сейчас надо помочь, но есть 10%, которые могли бы без нее обойтись, uh -huh. если это говорить так общим. Uh -huh. Но то, что в этом всем, то что, на то, что я указал в этих дебатах, и вообще такое, ну, что было такое действительно реально неприятно обоснование, обоснование этому, э, этому решению. То есть не тому, что об, вот там такая-то такая ситуация и так далее, в аннотации законопроекта, где помним, обоснование было написано, что обоснование, потому что э, правящие партии коалиционного совета так решили. Вот они вдруг решили, вот мы будем так делать. То есть э, и поэтому сейчас парламент должен так голосовать. И в чем здесь нюансы, если посмотреть чисто с Конституции? Да, написано, что лэмэйвар, как это будет правильно по-русски? По ну, ну, ну, фактически, можно сказать, законодательная, законодательная власть. Да. Да, да. Законодательная Исполнительная власть, власть есть законодательная. Да. Да, закон, законодательная власть в Латвии принадлежит парламенту, народу. То есть народ через парламент реализует свои права. Но это де юре, и де факто мы понимаем, как на самом деле вот, происходит. И вот да. что очень значимо насчет этого законопроекта, что в этом законопроекте прямым текстом было написано то, что, обо чем я говорил, что ну, на самом-то деле у нас Конституция подрывается под самую основу, что парламент не работает как законодательная власть, она просто работает как исполнительный орган, Коалиционного совета. То есть, А что такое Коалиционный совет? Это просто такой сходняк, знаете, как в фильмах про мафию, да? где там встречаются боссы мафии, сделали сходняк, решили, ну порешили, и вот дальше все так должны делать. И в том числе и парламент сейчас так должен делать, проголосовать. Ясно, что это решение, которое нужно было принять, и мы все его поддержали, потому что, ну, действительно, ситуацию надо решать. Но то, что вот проскочило, вот они сами легализировали, вот расслабились на то, что ну, это, ведь, это такое хорошее решение. И мы можем вот реально показать, какие положения вещей. Что парламент, это не то, что по конституции, а просто, это просто исполнительный орган этого сходняка. Но если говорить дальше по сути этому законопроекта, какие вещи, ну, про, про, на что я указал, были эти дебаты, то есть про, если говорим про ОИК, такая интересная вещь. Сейчас мы будем его компенсировать несколько месяцев. Но э, и будем тратить на это много, много миллионов. Так. А, а, то, что должно было сделать это правительство, то есть, и она говорит, ну, нет вариантов. А варианты реально, реально были. Как мы могли меньше потратить деньги Потому что мы говорим о чем? мы Сейчас э, власть планирует на, на все это потратить примерно 250 миллионов. 250 миллионов. А это не ее деньги. Это деньги, которые надо будет возвращать. В данный момент в денег таких нет. Бюджет уже сделан с дефицитом. Это значит, эти деньги будут заниматься, чтобы их сейчас потратить. Потом их надо будет кому-то отдавать. И поэтому так важно сейчас понять, насколько они правильно, целенаправленно э, э, ну, тратятся. Да? И одно, что я уже указал, что ну, не, не на всех надо было эти деньги тратить. а да? Тратить на тем, которым реально надо помочь. Другое то если мы говорим сейчас по позиции, то ОИК, да, ну, как вы помните, я там много лет уже этим занимался и показывал, как это, что на самом деле творится, и то, что мне удалось достичь, что были сделаны изменения в законе. И одни из изменений, которые мне удалось достичь, что правительство должно было разработать новую методику, как определяется этот объем поддержки, чтобы он не был чрезмерно щедрым что он чрезмерно щедрым, мне это удалось доказать, Еврокомиссия это признала, и там ее надо было просчитывать. Это много-много миллионов, которые мы платим необоснованно. То есть поддержка должна быть, скажем так, разумной, соизмеримой. И правительство должно было разработать эти, ну, это как... Да, ну, правила по существу. Правила, да, правила до прошлого года, летом прошлого года. И все это пересчитать уже. Она это не сделала. То есть правительство Каринча, игнорируя то, что написано в законе, они не сделали эти правила, чтобы пересчитать вот эту поддержку. И мы до сих пор продолжаем платить необоснованно много-много миллионов. Сейчас мы эти миллионы будем покрывать вот из этих денег, которые мы будем заимствовать. Ну, как вот один из примеров, что происходит дальше. Если мы говорим про то, что вот очень все любят, там сейчас говорить, что ну да, но это ситуация из-за того, что газ там и так далее, да. там внешние обстоятельства. Что чуть ли не Россия виновата? Ну да, там, то есть внешние обстоятельства обычно, значит, это три, это что погода, погода не такая была, там потом... Рука Москвы? Ну да, рука Москвы и так далее, и потом еще то, что вот там этот, глобальная ситуация в энергоринках и так далее. И из-за этого у нас сейчас такие большие цены. И вот тут я сделал такой момент истины. Да? Вот когда я вам спрашиваю, где выше всего тепло тариф, все говорят, ну да, ну там, где газ. А знаете ли вы, <laughs> что вот я взял данные из регулятора, который обобщил, об, об, собрал, и собрал, да. собрал да, с, тарифы на тепло 22 -го года 11 -го января. И там <laughs> топ-3 самые низкие тарифы. Знаете где? Где Там, же? где газ? Там, где газ. То есть, прогрессальные ситуации. А как же так? Вот, вот, вот. вот, вот. Я именно поэтому такую, как будто такую э, загвоздку сделал, чтобы было интересно раз, разобраться в этом. То есть, э, несмотря на все эти манипуляции, про которые нам говорят, оказывается, что есть газ очень дорогой, есть газ очень дешевый, сравнительно дешевый, где тариф ниже, намного ниже того тарифа, который мы сейчас должны будем субсидировать и тратить очень много миллионов денег, чтобы вот это покрыть. И сейчас мы разберемся, действительно ли виноват в этом Россия или Китай, или, или Бог, который там не дал нужную погоду, да, или все-таки наш политик. То есть, то когда мы делали, и в суть в этом всем, почему вот такой разброс этих цен, в том, что... Это зависит от той модели рынка газового, которую создала власть министерство экономики. Когда создавалась эта модель, это было уже несколько лет тому назад, уже в предыдущем парламенте, да, предыдущем, мне кажется, парламенте да. я указал на эти риски, если мы вот сейчас с одной крайности, когда у нас рынок был полностью регулирован и монополизирован пройдем в друг, сразу в другую крайность, когда мы сделаем его максимально либеральным и максимально спекулятивным, и это прерогатива была, мол, что нам надо сделать так, чтобы здесь больше, больше было торговцев газа, которые будут между собой конкурировать, и благодаря этой конкуренции у нас газ, газ будет дешевле, я а, обрисовал, какие будут риски, если мы сразу сделаем такой резкий переход. Да, нам надо было либерализировать этот рынок, но надо было идти а, правильными шагами, потому что а, в, Правила организации рынка в одном случае, правила организации рынка в другом случае э, крайне отличаются. И если игроки в этом рынке, в данном случае потребители, латвийские потребители, как вот тепло, теплопреприятие, э, не готовы и не недостаточно компетентны э, правильно играть в этом рынке, то они могут становиться жертвами. И я, я тогда спросил министра экономики, вы действительно в, в полном здравии, ума, предполагает, что какое-то теплопредприятие в каком-то сельском городке в Латвии будет компетентно разобраться, в какой момент, от кого, на какие условия закупать этот газ. И, и что будет, если с большой вероятностью он не сможет это сделать? И тогда... Цинично просто министр экономики, мне кажется, это был Ашраненс, ответил, что ну да, ну сам виноват, ну тогда будет это чрезвычайно энергетические ситуации. И по этой чрезвычайной энергетической ситуации мы поможем этим защищенным потребителям, это маленькие uh -huh. потребители газа, а теплоприприятия, они сами виноваты, пусть разбираются. И вот эта ситуация как раз сейчас и случилась. Хорошо. Так. То, что, то, что мы сейчас будем тратить много-много миллионов денег, это не, просто, это не просто эти внешние факторы, это за безолабренность, безответственность и, возможно, ангажированность власти, которые принимали вот такие решения, не думая о реальных последствиях, не думая действительно о возвышении потребителя, о какой-то другой игре, чтобы помочь кому-то заработать на этом. Но очень много кто заработает, и мы за это сейчас заплатим. Вот еще такой вопрос, который хотел задать. Мы знаем, что сейчас Европейский Союз проводит такое-то, видимо, модная история, зеленый курс, так называемый, зеленые политики. Нам говорят, что давайте альтернативные источники энергии, возобновляемые ресурсы. Но альтернативные мы понимаем, наверное, прежде всего, ветряки, так называемые, и солнечные панели или солнечные батареи. Да. Ну, насколько это вообще актуально? Я понимаю, может быть, для Монако, это вот было бы актуально. да? Насколько для Латвии, с учетом того, что еще ученые не могут полностью, и вообще не могут еще сохранить солнечную энергию, которая накапливается, допустим, летом. Вот Как вам кажется, потянем ли мы это, или вот в рамках этих еврофондов мы можем что-то использовать? Вы верите в эти альтернативные источники энергии? Ну, тут надо разобраться на, на несколько уровней. Дальше возьмем этот более глобальный уровень, действительно, политику Евросоюза хоть хотим, мы не хотим, мы уже согласились на, на этот зеленый курс, и мы будем в нем участвовать. Да? Это как в свое время было СОИК. И тут главное действительно не сделать так, чтобы это было как как со К сожалению, те, которые согласились на этот курс, и те, которые ведут какую риторику, ведут эти политики, да, это те же самые политики, которые делали нам ОИК-оферу, и риторика такая же. Да? То есть здесь есть очень возможно, большой шанс, чтобы получится что получится что-то похожее, только еще более обширном масштабе, потому что этот зеленый курс будет затрагивать всю нашу э экономику, каждого из нас. Действительно, как одна из возможностей будущей технологии, это добывать электроэнергии из, из ветра и от солнца. Да. В, чем, в чем минус, про который не особенно хотят говорить? Плюс этих электроэнергий действительно, что ветер, солнце, нам ничего не стоит. Вот поставили, она производит. Uh -huh. да. uh -huh. И это очень хорошо, когда ветер есть, и солнце светит. Да. Но проблема возникает тогда, когда ветра нет. И, и солнце, солнце, не, светит, солнце да. не светит. да. Вот как сегодня, и, да. Uh -huh. Да, ну вот, и, нет, ну ветер обещает будет. Да, <laughs> будет ветер такое, будет. Конечно, да. мало не покажется. Да. Да. Но, но проблема в чем? Электричество нужно тогда и в таком объеме, как, сколько и нам нужно на данный момент потребления да? А не, не тогда, когда ветер дует или когда солнце, солнце светит вот когда нам это надо и ветер дует, это хорошо, это занижает цену и об этом очень все многие любят говорить, что вот благодаря ветроэнергии там цена упала там тогда-то, тогда-то, угу, там вообще угу. было и так далее но что умалкивается, что э, когда ее нету ее надо откуда добрать. это значит, надо делать э, какие-то резервные решения если эти резервные решения не сделаны, то тогда из-за ветра электроэнергия стоит очень дорого, потому что ну, это как всегда. Но вот если у вас э, э, ну, вы сказали, что, скажем, например, газ плохой, им ему не надо пользоваться. Вот никто не вложил эти мощности, никто не сделал, чтобы у нас были эффективные резервные мощности, и когда и когда вот ветра нет вдруг то надо откуда их брать. И тогда вот, э, там скажем, старые угольные станции, да, которые очень дорогие. А это сразу высоко поднимает цену э, на электричество. И получается, что это в, в основном из-за ветра тогда получается. Uh -huh. Потому что тогда когда ветра нет. И, и вот эти решения не приготовлены. Потому что правильно только ветер. Да, э, то все, мы за это дорого платим. Это умалчивается. И на самом-то деле, вот этот скачок цен, который сейчас пошел бы газ, это именно из-за того, что Европа очень безответственно начала внедрять этот э, зеленый курс. Да? И что случилось? Так я очень, очень коротко, те, которые, может, не знают, я это описывал там тоже в статьях, уже в начале осени предупреждал, что вот, что вот это все произойдет, уже в начале осени предупреждал, да, и показывал, как это случилось. Да? И кроме этих внешних факторов, были и внутренние политические факторы, которые Европа сама создала, этот тайфун цен. То есть э, получилось так, что на прошлом сезоне... Летом, вдруг там не было, не было ветра и, а, и было очень жарко и надо угу. было больше, большое потребление электричества, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы работали там эти, э, ну, чтобы как это, кон, э, чтобы остудить, ост... да. Да, да да кондиционеры да чтобы могли работать. Это, это как у нас зимой, когда у нас большое потребление, когда у нас холодно, да. все греется, нужна энергия. Вот летом, летом в Европе получилось так, что нужно было много энергии, чтобы остужиться, да? ветряков не было. Кто может помочь? Ненавистный газ. И ветряков не было, даже не было. Помогает газ. То есть Европа вместо того, чтобы закачивать этот газ, тратила этот газ, чтобы компенсировать ветер... недостаток ветряного то электроэнергии, которую не, не, не делали ветряки. И в результате газ начал закачиваться позже, когда уже цена стала дороже. И в конце концов получилось так, что вот мы, и этот недостаток газа, его еще недостаточно было, и поскольку э, европейский рынок тоже был сделан максимально либерализованным, максимально спекулятивным, э, то, то вот этот механизм заработал в другую сторону. Он был как будто предположен, что у нас будет тут большая конкуренция поставщиков газа и тогда такой механизм он задавливает цену вниз и мы мы выигражи но когда есть ситуации наоборот когда газа не хватает то этот механизм начинает работать в противоположную сторону и поэтому основная причина на самом деле была не то что там кто-то манипулирует из внешних с, с внешними обстоятельствами а внутренние обстоятельства Европы неправильные политические решения неправильные их имплементация, да, И вот это привело к этому тайфуну спирали цены на газ. Ну, если, если так коротко, я да. не знаю. Да. Хорошо, тогда такой вопрос, который... Да, мы и остановились насчет сауночных панелей. Да. Да, это отдельно интересная история. Ну, э, во-первых, э, скажем так, это, те, которые с этим сталкивались, это, это такая, э, скажем так, недешевая, недешевая, недешевая радость. Да? То есть, нет проблем, если кто-то хочет ставить себе эти солнечные панели, готов за это платить, пожалуйста. Но если будет так, как правительство сейчас это хочет предложить, что мы все должны за эту дорогую забаву кому-то доплатить, то я считаю это неправильным. Я объясню почему. То есть то, что сейчас происходит, опять вот на фоне происходящего, когда вот эти цены, цены на электричество подскочили меняется вся арифметика выгодности этих солнечных панелей, угу. потому что как, как работает солнечная система солнечных панелей в Латвии у нас сделана такая система, что каждый может их поставить до 15 киловатт мощности, это достаточно большая мощность, каждое домохозяйство может себе поставить эти панели. И у вас ясно, что есть проблема. Проблема есть в том, что Электричество нужна тогда, когда она нужна, а солнце светит тогда, когда она светит. Да. И это не часто не совпадает. И mm -hmm. у нас мы это решили. Мы решили, что тот, кто поставил солнечные панели, вот всю, всю ту электричество, которое он не использует сам от солнечной панели, он эту это электричество в сеть. Да. Mm -hmm. Да. И... И, и в течение года он может использовать это электричество в, на свои нужды. То есть, и получается так, что летом, когда солнце больше, оно светит, и есть избыток, вы сдаете это электричество в сеть, и зимой ее получаете обратно. Ну, я так банализированно говорю, так, чтобы понятно было. Да? И зимой Логично. этот избыток вы можете да. получить обратно. Да. И поскольку сейчас был этот большой скачок цены на электричество, то получается, что стальные, э, солнечные панели э, получаются но ну, Их выгода возрастает. Да? Но что я хочу сказать? Тут есть определенный нюанс, на которые надо обратить внимание всем тем, которые хотят ставить солнечные панели. Да? Очень часто манипулируют с этим расчетом, и на самом сути, вот, те, которые продвигают эти технологии, они обманывают тех, которые их устанавливают, насчет их реальной, реальной выгоды. Дело в том, что тот, который сейчас производит солнечные энергии, он не платит за, за произведенную энергию, которую он, скажем, дал сети, в том числе, э, не платит э, не просто не только за энергию, он не, не платит за ОИК и не платит еще э, компоненту э, распределительной сети, которая э, это, которая состоит из двух частей. Вот эту, одну эту часть он не платит. Угу. То есть, есть есть фиксированная часть, которая да. зависит от, от мощности подключения и есть э, Часть, которую вы платите, исходя от того, насколько много электроэнергии вы потратили. Да? И вот эта вторая часть, которая привязана к объему потребления, она намного больше этой фиксированной. Что, в общем-то, на самом -то деле нелогично, потому что распределительная сеть, расходы распределительные сети, они не меняются. Независимо от того, если вот там провели вам подключение, Потребляете вы, не потребляете электричество, все равно это подключение надо кому-то поддерживать, да, трансформаторы, линии и так далее. Да. Почему я это говорю? Потому что вот, вот эта неправильная, неправильная конфигурация тарифа распределительной сети дает сейчас дополнительную, очень важную компоненту выгодность этих солнечных панелей. Да, Почему вот... важно это указать? Потому что э, с, э, эту, эту, вот эту неправильную ситуацию, она вскоре будет исправлена, и тогда рентабельность солнечных панелей резко упадет. Это одна вещь. Другая вещь. Э, э, рентабельность солнечных панелей, когда вы будете рассчитывать, то, кто хочет ставить, не ставьте, нынешние цены, при которых действительно вам там получается, что окупается в 6-7 лет эта панель, ставьте реальные цены, посмотрите в Nord Pool, какие они были. Они были несколько раз ниже. И тогда вы получите совсем другие периоды. Скажи, мне так никто и не мог. Я вот тот человек, который бы мог себе поставить солнечные панели, которые разбираются в этом немножко все-таки, но я их все время все, все так и не поставил, потому что никто мне не мог дать реальные расчеты. Не те расчеты, которые вам пропихивают, продавцы, чтобы показать, Во, ребята, вот, очень хорошо, 6-7 лет окупятся. Да? Я начинаю ставить реальные цифры, и я это не получаю. Мне там и за 20 лет это не окупится. И когда я начинаю считать, сколько мне надо вложить, чтобы эти панели поставить, и что я об этом получу, <laughs> мне получается, что выгоднее всего мне просто покупать эту электроэнергию от сети. Вот такая у меня получается ситуация, если так коротко об этом говорить. — Хорошо. — Поэтому советую всем, посчитайте нормально рассчитывайте на то, что вот, между прочим, и ОИК, который вы сейчас не платите, он тоже уменьшается. В этом году он уже су существенно меньше, в следующем году он еще будет меньше. Да? И это все надо брать в виду, да вы сум... рассчитываете. Да. В это чтобы мы закончили эту тему, понятно, что она долгоиграющая, я думаю, что мы в наших эфирах ее еще продолжим, но чтобы закончить эту энергетическую тему. Все-таки ваш прогноз, вот слушая отдельных латвийских политиков, начинает казаться, что они действительно всерьез верят или, может быть, сами себя уговорили, что вот мы можем спокойно в обозримом будущем избавиться от газа. Вот нам все время кричат, вот фасильное топливо, все, надо избавляться. Ведь под этим предлогом, как мы помним, АТС-Тебейпар даже отказалась поддержать нулевую ставку или даже снижение ставки НДС на газ, что вот это будет плохой сигнал. Мы можем вообще, Латвия как страна, избавиться от газа и сказать, все, больше газ мы не используем, становимся энергетически независимой от этой злобной России». Если мы говорим про энергетику Ну, если мы говорим про энергетику, в общем-то, как и насчет других Да, про энергетику, э -э, там, да Да, про энергетику, ну, очень важно было, чтобы в этом высказывались специалисты и неангажированные специалисты которые лоббируют какую-то конкретную технологию то, что мы, к сожалению, сейчас видим что ну, в этом медийном пространстве много вот всяких этих мнений про энергетику, которые высказывают специалисты и многие из них действительно специалисты но они специалисты, которые лоббируют конкретные технологии и они подают информацию, исходя из того, как им выгодно. И, к сожалению, политики, которые в основном очень мало что смыслят в энергетике, почти, ну, редко кто, я, ну, это должны мы признать, да, особенно те, которые сейчас находятся у власти, особенно извиняюсь, но вот премьер-министр Каринч, когда он был министром экономики, знаете, вот в, в рядах специалистов шутили, что надо слушать, что говорит министр экономики по энергетике, делать все наоборот, тогда будет правильно. К сожалению, ничего много не изменилось за это время в этой компетенции. Да? Если мы говорим насчет газа, что можно обойтись без газа, вот, игнорировать дальше, и, и что вот, просто вот переставим все сразу на, зелен, на э, зеленые линейки, да. ресурсы, посмотрите свои счета, вот, что, куда это ведет. То, что я могу сказать, что с полной ответственностью, как человек, который профессионально разбирается в этих вопросах, что без газа мы не обойдемся. Еще в ближайшее будущее, лет 10 точно. И газ, наоборот, будет все больше важнее и важнее. Это будет очень важная, важная если мы действительно хотим идти этот зеленый курс, то на данный момент единственный вариант, как создавать эффективные резервные решения, чтобы балансировать вот эту возобновляемую энергию, которая неуправляема, да, это газ. И, его, и если мы будем идти этот зеленый курс, он должен идти в тандеме с, с развитием газовых технологий, используя газовые технологии, которые ему удержать, чтобы компенсировать. Пока мы не создадим такую систему, когда эта возобновляемая, вот, система из возобновляемых ресурсов сможет компенсировать сама себя. То есть, когда этих вот, мощностей будет так много, они будут так разбрасаны по, по, по, по всему скажем так, территории, когда они могут друг друга компенсировать. И даже тогда это, этого не будет. Все равно надо будет дополнительно какие-то резервные мощности, которые будут uh, этот баланс, баланс об, ну, обеспечивать. Угу. Uh, и пока что лучшей технологии газа нет. Да. К, сожалению. Вот. к сожалению, у тех, которые говорят, что газ, это ненужное, ненужное решение. Да, в оставшиеся несколько минут вот все-таки теме одного из вчерашних неочередных заседаний парламента, это ежегодные внешнеполитические дебаты, вы тоже там выступали, но ну, мы помним, и в принципе это можно было ожидать, 99% всех выступлений было посвящено ситуации на Украине, так условно скажем, и вот по э, поведению России. И все время звучало, неважно, какую партию там человек представлял, более правую, более левую, неважно, звучало слово война, война, война и война. Но вот э, я помню, что вы как раз выступили, сказав, что никакой войны между Россией и Украиной, а тем более между не знаю, Россией, и Соединенные Штаты и НАТО не будет. Почему вы в этом уверены? Да, действительно, я начал свою речь с тем, что я должен буду огорчить всех тех, которые страстно ждут войны всего доброго со своим злым. Действительно, такой войны не будет, и это понятно любому, который разбирается геополитики и способен мыслить категориями геополитики принципами этими. Они, ну, скажем, такого обиденного, обиденного чиновника или mm -hmm. да. а почему очень просто, понимаете, но ну, это я боюсь, что для этого надо нам тогда отдельную передачу, чтобы это все так... Ну, хотя бы несколько объяснить. слов, несколько тезисов да. в Но оставшееся то, время. Должны, если, понимаете, действительно, чтобы понять, что происходит, надо мыслить, скажем так, критериями геополитики. Да. И что такое геополитика? Геополитика – это такая вещь, которая, которой нету, да, она не мыслит по категориям добра и зла, и нету морали. Да, то есть это то, что он нам, нам дальше, вот, что, что происходит дальше, он нам продает в этих категориях. Это, а в этих категориях смотреть на происходящее и, и стараться в нем разобраться невозможно правильно. Невозможно. Да, ими пользоваться потом дальше. Те, которые продвигают все эти процессы, да, их дальше обли, обли, обличают в этих mm -hmm. категориях. Добра, зла, морали и так далее. Там, там всего этого нет. Там максимальный рационал. Это как джунгли. Смотрит, у вас можно сесть, не можно сесть. Да, стоит на это тратить энергию не стоит, да, и эта ситуация, какая она сейчас образовалась, она такова, что вот не стоит этого делать. Да. Вот так, по простому говоря. И все то, что происходит, да, наоборот, скажем лично для меня, как человек, который немножко следит за этим, понимает эти процессы, я да наоборот, я немножко даже более такой как это отвиглываемся. Облегчение. А, об, облегчением, об, с облегчением смотрю на эту ситуацию наоборот, потому что я вижу. Но я, я понимал, что происходит, что нагнетается. И я сейчас облегчен, что я вижу, что начинаются переговоры, что это будет... Все-таки есть старание решить это дипломатическим путем. Он начался, да, то есть... И, и это, это еще один такой, ну, как... Ну, индикатор, что, ну... Что, что в ближайшее время... В ближайшее время точно ничего не, не будет происходить. Ясно, будут провокации и так далее. И этим все будут заниматься. И, ну, это, это все истории... Истории ничего нового нет, да? Но опять, если посмотреть на историю, что сейчас происходит вот это нагнетение, которое произошло. Я вижу, что оно наоборот, оно больше работает на то, чтобы войны не было. И я это попытаюсь объяснить, так просто, с примером, да, таким. Ну вот, скажем, вы пошли в грибы в лес да, за грибы, и там вот речка, и через речку это там лежит привно, через которое, если пройдете, вы знаете, что там есть грибы. Да? То есть. Там, но вы можете замочить ноги, да. и, в общем-то, вы не очень-очень очень хотите через нее идти, да, но, но вас может кто-то испровоцировать, сказать, ну, слушай, ну, там такие грибы, ну, давай, ну, сходи лучше, сходи. И вот вы идете, и все-таки, бац, спотыкаетесь, и в эту речку попадаете, но все равно за эти грибы пошли, да, то есть это, я говорю, вот про эту возможность войны, да. Но вот если вы видите, что вы можете замочить, замочить ноги, э, когда вы идете через эту речку, ну, вы еще подумайте, идти не идти. Но если, это, если вы видите, что вам, вы пойдете через эту речку, а там не просто замочите ноги, а вы можете там... Вообще Утонуть, убиться, да. Да, и у, за, то, то навряд ли ну, вас будет очень трудно уговорить, что вот давайте из-за этих грибов пойдите туда, да, вы не пойдете. Вот это та ситуация, которая сейчас а, вот образовалась. Вот так вот, образно говоря. Хорошо, а есть выход из этой ситуации, ну, скажем так, чтобы все стороны, как говорят, дипломатии сохранили лицо? Потому что мы ведь понимаем, что Москва тоже не может сказать, ну, мы тут гарантии безопасности представили, нас послали, как это повежливо сказать, сказали, отдыхайте, мы вас гарантии не принимаем, ну там мы еще какие-то там переговоры по контролю над вооружением можем провести, то, что нас интересует, а всякие там непродвижения там, НАТО на восток и другие ваши требования мы уже, в принципе, выкинули в мусорник. Но Москва ведь тоже не может сказать, ну и ладно, мы тут погорячились, конечно, будем жить дружно, ведь должен быть какой-то взаимоприемлемый компромисс, так, так. я понимаю». Да, вот то, что ты сейчас, Абик, объяснил, это вот на уровне вот обиденного человека, как он мыслит. Да? Да. На уровне геополитики, там, те ребята, ну, они, там, у вообще нет никакого потерения лица. Они, <смех> и, в общем-то, они уже, за, уже, я думаю, как шахматная партия, они уже давно знают ходы друг друга, кто будет что принимать. Я думаю, это было бы со стороны России максимально наивно э, надеяться, они -то точно не делают, что им на, на, на их требованиях там будут, может быть, какой-то другой ответ. Который, то э, все э, все знали, который... да? да? Да, конечно, конечно, это все идет большая игра такая, игра на ставок, и дальше, то, что дальше делается, вот это все нагнетение, дальше делается вот этот информационный сброс, и которым манипулируют, это очень уд удобно многим властям манипулировать, особенно тем властям, которые ну, не, способны, не способны, скажем так, справиться, э, справиться с какими-то своими внешними проблемами, и тут нам, нам не надо даже к соседям заглядывать, да, этот психоз военный очень выгоден и здесь на месте, чтобы под этот шумок можно было опять там, то, что вы слышали в дебатах, что а, давайте еще несколько миллионов. Эм, да и, не да, несколько, 350 миллионов можем. дополнительно просят. Да-да, давайте закупим там что-то, чтобы нам было безопаснее, да, и как будто забывать то, что буквально пару месяцев назад, когда мы распределяли бюджет, те же самые ребята в правительстве Spenner, так говорили, что нет, нет ну да, ну важно вам медикам помочь, но эти 40 миллионов мы не, не найдем, потому что ну, просто у нас нет денег, и на онкологии у нас нет денег, и на науку нет денег. А вот сейчас вот этот шумок, а давайте 50 миллионов что-то закупим. Да? Хоп, сразу нашлись. Да? И вот, понимаете, если, если вы можете видеть более широко и понимать эти процессы, то вот тут, тут все выглядит совсем по-другому. Да? И вообще, ну, если не надо слушать, слушать, что говорят политики. Да. А политики такое порода, да, что они э, из, из, из, из, любой, э, из, любой, из любого, из любого, говна сделают, вам про, по, попытаются продать, но то что-то ценное, и любая ценная вещь может э, быстро сделать дерьмо. Да. это все зависит просто от, от, от качества этого политики и моральных качеств его, да. И, к сожалению, у нас получается больше второй вариант. Да. Хорошо. Значит, ну, будем надеяться, что действительно войны не будет, а в принципе... Точно не будет. Я, если будет, я положу свой мандат и уйду в отставку. А так. Так вы... Но провокации, провокации, конечно, они будут со всех сторон, и не только там по всему по, по, по всему, по, по всему первым Потому что это профессиональные игроки, игроки, они хорошо, скажем так, это Смотрите, это как шахматная партия. Для них весь мир как шахматная доска, в которой они играют, распределяют там свои фигуры и так далее. Я понял, раз уж мы начали с прогнозов, давайте и закончим эти прогнозы. Может быть, можете спрогнозировать, что дальше будет делать правительство, если коротко, с точки зрения вот этих мер эпидемиологической безопасности. Отменят это деление на красные, зеленые зоны. Конечно, нет. Конечно, нет. Это же очень просто, опять. Это правительство. В чем, в чем в чем суть всех этих действий правительства? она, как, как я уже говорил, этот кролик, который испугался, который ничего не понимает сначала, он прячется, ждет, что вот и, и то, что вот он в этой фазе сейчас находится. Эта фаза называется, знаете, как я уже то, что как это правительство будет действовать, я это объяснил уже полтора года назад позапрошлом году уже, что она как. Зайчик под елочкой да, прячется да. и ждет, что может... А вот этот серий волк пройдет мимо. И сейчас ее, вся надежда в этой стратегии – это вакцинация. Что надо заставлять всех людей вакцинироваться. И все эти и рубежомы, которые вот, иробы жены, ограничения, которые не сделаны, не сделаны по логике, как было бы правильнее. Они сделаны, чтобы вот, менеджировать мини эту ситуацию. Они сделаны по логике, как заставить людей вакцинироваться. Потому что это правительство... Она где-то осознает, что она очень плохой ездок, она не может на этом коне власти удержаться. Если конь начинает что-то двигаться, они будут, упадут, да. Им надо, чтобы все вот это максимально делать сжатым, да. И, и единственное, как они видят, что поскольку они сами не, не понимают, как менеджировать эту ситуацию, это уже отдельная вещь, как это можно делать, я бы рассказал, да, но не... Как только я начинаю рассказывать, то все медии сразу отлищиваются, потому что им надо показывать, что эта власть что-то может сделать. Да? иногда могу сказать, что не может сделать. Да? И поэтому они придумали, что надо просто людей заставлять вакцинироваться. И это единственное решение. И они не знают, что это совсем-то тоже не сработает, но тогда они смогут сказать, что виноваты вы, потому что вы не вакцинировались. А, потом, а если они начнут что-то сделать, то за каждое ее свое действие они видят, что они получают по шее, потому что они ничего не могут сделать. Поэтому они лучше ничего не делают. И эту ситуацию они будут держать максимально долго, сколько возможно, чтобы потом ее только отпустить. Но ну, одни из самых последних мы будем, которые это отпустят. Понятно. Иван Заяч, у нас был на, в прямом эфире посредством ЗУМа. Депутат Сим, большое спасибо. Всего хорошего.